Итак, обещанный эфир, как перестать беспокоиться, когда нет света, и ты не успеваешь сделать задуманное. Сейчас я в группе возроди себя заново», заново», курс такой у меня есть, где люди учатся быть собой, возвращают себя из депрессии, возвращают себя из... Заниженные самооценки, ставят цели и хотят очень много успеть сделать. Так вот, в группе Возроди себя заново в, чат, в чате в телеграм-канале сегодня написали о том, что не успеваю все сделать, и меня это беспокоит. То есть свет вырубают, и я не успеваю все делать. Даю вам простую практику, друзья. Смотрите. Раз мы сейчас попали в ситуацию, когда ну, кто не уехал из Украины, кто не принял решение остаться, ну это ваш выбор, я думаю, вы это понимаете, да? Но при этом вы идете вперед, учитесь, развиваетесь, скрипя зубами и стремитесь вверх. Вы уже супер молодцы, потому что люди, которые стремятся из любой ситуации выбраться, это люди, которым Бог посылает возможности даже через кризис. Да, я вот такую паузу сделаю. И те, кто расслабились и не выдержали напряжения, они попадают в болезни, в депрессии, вот в разного, разного рода негативные ситуации. И поэтому, mm -hmm. говорила на предыдущем эфире, и сейчас скажу, что есть два типа людей. И в, в верхних эшелонах власти, и в нижних, обычных людей, там, где обычные люди. Есть созидатели, труженики, а есть паразиты. В верхних эшелонах власти там воруют и продолжают заниматься криминалом и так далее, коррупцией, и в нижних эшелонах людей тоже следуют и ждут чего-то и не понимают, что зависит все только от них самих. Так вот, те из вас, кто пробуют делать бизнес, успевают учить языки, занимаются, стоят планы. Вам очень сильно сейчас оттуда сверху идет. Потому что в период кризиса всегда самые большие возможности. И вот личности, психологии такое есть понятие. Фокус внимания. На чем? И когда вы не успеваете, допустим, вот сделать, там, вы злитесь, что не успеваете сделать то, что вы запланировали, говорите так. А что в этом хорошего может быть мне дается для того чтобы я отдохнула потрансовала пошла в самогипноз девчонки пользуются сам самым гипнозом и возвращают себя и вот вы говорите что я могу для этого сделать сейчас ничего ж я не могу сделать я могу лишь отдохнуть и придумывайте что вы можете сделать такого чтобы вот вам отведено для жизни это время, чтобы вы не работали, потому что свет отключили, и вы что-то делаете классное для себя. А не злитесь. И даю еще практику. Для того, чтобы вы реагировали на любую ситуацию, легче. Вам важно научиться управлять собой и планировать свою жизнь. И когда у вас есть много желаний записано, как у меня сейчас в курсе это делают люди, то ваш мозг за, за, загружен том, чего вы хотите, а не то, что в нам загружают с помощью войны. Вы же не все можете изменить, правда? Ну вот вы и остались, у вас света нет. Или даже если вы сейчас не про свет говорим, а не успеваете вы делать что-то. Хотя тема сегодня про свет. Просто скажите себе, а что в этом хорошего, если я не успела? А как я могу применить это для себя? Так вот, когда вы планируете свой день, согласно вашим целям, прописанным очень много большого количества желания, ваш мозг дает импульсы во Вселенную, и к вам приходит больше того, чего вы хотите. Люди, вы любовь посылаете, вы благодарите. Люди появляются, обстоятельства какие-то другие интересные под вас приходят, потому что вы находитесь в состоянии здесь и сейчас, потому что вы благодарите себя, говорите момент, вот вы же живы, руки-ноги есть, вы же жили, живете, у кого-то вообще рук-ног нет, а у вас есть, значит, вы за это благодарите, да? Так вот, интересную практику даю еще такую. Когда вы планируете, спасибо большое за ваши сердечки, за вашу поддержку, когда вы планируете день, вы расписываете все, что вам нужно сделать. Ну, в курсе мы это делаем более детально. И вечером, вот смотрите, вечером, засыпая, вы листаете в голове, что было днем, и благодарите. Соседку друга, что свет дали, людей, которые там воюют. В общем, у каждого свое. И через транс входите в сон. Программируйте, чего вы хотели бы получить на утро. Это я даю в самом гипнозе в курсе. Возроди себя заново. И вот это состояние входа вам помогает. Утром проснуться в другом состоянии, в другом, как говорится, с той ноги встанете. Да? Сегодня тоже обещала этот эфир. Так вот, когда нет света, радуйтесь, что вы живы, и вы можете что-то себе дать, зато фокус переключайте. А Для того, чтобы встать с той ноги, рекомендую с вечера писать план, После того, как вы поблагодарили всех людей, которые приходили к вам в течение дня. Особенно плохие ситуации. Особенно там, где вам больно сделали. Вот особенно этих благодарите. Потому что эти люди пришли дать вам какой-то урок. Я знаю, что это непросто. Я знаю, что многие этого не понимают. Но это наш уровень развития. Ваш, мой. Потому что тот, кто претензии имеет к миру, злится обсуждает он к себе это показывает что у него у этого человека болит что он что-то в нем есть черное злое и такие люди и болеют не какую-то проблему не сняли не решили ее, оно она упала в бессознательное и таких людей хуже с деньгами и они относятся просто вот к уровню людей которые потребители паразиты Поэтому мы ничем не отличаемся от тех, кто там воруют, это паразиты, паразитируют, от тех, кто внизу в обычных людей. Кто-то трудится, старается, ему посылается, а кто-то ноет и плачет, и, и не хочет и встать. Поэтому затягивает это, и потом депрессию трудно вытащить. И вообще, ребят, депрессия – это когда у человека нечего, нечем, нечего делать. Вот у кого много задач, позитивное мышление, благодарность к себе, к миру, и у них некогда депрессией заниматься. Если происходят какие-то ситуации, они их решают. Потому что это люди двигаются вперед, развиваются. Обычно попадают депрессии и другие заболевания, люди, которые психически не развиваются. Вот услышьте меня, пожалуйста. Поэтому сегодня я начала с того, что, что делать, когда нету света, когда себе, а что в этом хорошего? И фокус внимания второй момент как просыпаться с той ноги тоже в ториставала заявляла планировать свою жизнь свой день чтобы вас не планировали другие благодарить за то что прошел день мысленно прокручивать все что было перед сном отпускать отработанное благодарить тех кто делали больно еще лучше записать и тогда на утро вы проснете с той ноги потому что вы дадите бессознательному Войдя в транс через сон, ведь транс – это биологическое состояние. У нас, вы же знаете, есть бодрствование, сон и транс. Через транс вы в сон уходите, выходите. такой дрем, да? Вот это состояние дрема, когда уже мозг отключается, устал. Ваша задача – дать команду, чего вы хотите получить. По определенному алгоритму вы идете в самогипноз, на утро вы просыпаетесь, как огурчик. Просыпаетесь тогда, когда вам нужно, а не тогда, когда вас затягивает. Таким образом, и с депрессией работаете, и в жизни, в жизни хватает больше сделать. Но этому надо учиться. Особенно во время войны. Особенно, когда плохо, особенно, когда тяжело. Потому что тяжело выживать тем, кто не развивается. Вот как-то так. Насколько было полезно это моё видео, что вы из этого поняли, напишите, пожалуйста, в комментариях. И помните... Если вы берете, отдавайте. Если вы только берете, вы потребители, вы паразиты, вы, я уже называла жлобы. Ну вот, я специально вам это все говорю разными способами, чтобы вы научились открываться и быть благодарными, делать комплименты, благодарить, даже за боль благодарить. Тогда мы духовно растем, понимаете? А если только сидим, потребляем, ну, паразиты. Берем и не отдаем. Вот я для вас стараюсь, выкладываюсь. Наталья, спасибо огромное. Еще раз повторюсь для тех, кто подсоединился. Итак, чтобы когда нет света, вы не успеваете делать, вы молодцы. Потому что те, кто, ну, у кого много задач, это те люди, которые к чему-то стремятся. Вы уже скажите себе спасибо. Позвольте дам отдельную практику, благодарность. Как на, практика на любовь к себе. Отдельно видео. Там. А, каким образом вы делаете? Говорите Спасибо, что я жива. Спасибо, что ну, в этом что-то есть хорошее. Я больше себе время, времени не уделю. А и второе я сказала про депрессию. Если у людей нечего делать, то, как правило, они залипают на депрессиях. Поэтому долго себя нельзя держать в депрессии, иначе там присадите на фармакологию, это уже тяжело. Поэтому вовремя идите на терапию, на бесплатную консультацию, в курс. Вот в шапке профиля под этим видео, кто в записи будет слушать, будет ссылка и на консультацию, и на курс «Возвольте себя заново». Ну и чтобы стать с ноги, программируйте вечер. Благодарите за то, что было. И обязательно через транс программируйте, программируйте чего вы хотите. Алгоритм входа в транс, использование транса, физиологического состояния природного, управляемый транс, самогипноз я даю элементы самогипноза в курсе себя заново, где вы и отдыхаете, и восстанавливаетесь, и жизнь возвращаете себе прежний, возвращаете свое я, самооценку поднимаете, здоровье улучшается, блоки некоторые, болезни даже некоторые уже свои сами самостоятельно с помощью моих этих практик улучшают, увеличивают доступ к ресурсам своем С хамом дискутировать или молчать? Значит, хамы — это больные люди. Вот я часто вас провоцирую, называя жлобами, там, паразитами, да? вот, вот специально провоцирую, чтобы Люди открылись и показали свою суть. И вот смотришь, одни благодарят слушают бесплатные, и слушают бесплатно, делают или приходят на консультации бесплатные, платные. Я ж в открытом доступе, всего дают, только переделай. А другие прям неприятная особа! Вот научись говорить и такое прям. То есть и люди светят своим, что у них болит. Поэтому э, с хамами нужно спокойно говорить так. А кто тебе давал право так со мной обращаться? Ну опять же, надо ситуацию разбираться, еще, понимаете? Максименко, это по моя Лена Максименко, да? Так, предполагаю. Поэтому с хамами вы говорите, опять же, по ситуации это надо разбирать. Если с вами поступают, продавливают, там пытаются вас унизить, говорить, а вот ты со мной, почему так? Кто дал тебе такое право? Я не позволю. Ты чё? А, но есть еще разные мои моменты. Вам нужно учиться говорить с позиции «я». Мне больно, мне неприятно, я не позволю с тобой так обращаться, потому что ты делаешь мне больно, ты меня унижаешь, ты мне... То есть я, я. Не говорит там человеку, что ты такой всякой, там, оскорблять на личности переходить, а ты говоришь с позиции «я». И тогда и дома, и на работе, и везде ты транслируешь свою вот эту внутреннюю «я», уверенность и так далее. Вообще, пишите свои вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Кстати, отдельный эфир проведу с ответами на вопросы. Может, даже сегодня. Сейчас пойду перекушу. Что только закончился вебинар для коучей, консультантов, людей, помогающих в профессии. Кто из вас был, то спасибо большое, что были на предыдущем занятии. Следующий эфир сегодня был, будет вот такой, как я уже сказала, с этой практикой. Ну и... Отвечу на вопросы в следующем эфире. Сейчас через полчасика выйду. А завершу я еще раз вот чем. Война для того, чтобы выявить паразитов и людей, которые созидатели. Среди нас, обычных людей, власти, олигархи, в общем, те, кто ворует, те люди, которые привыкли только воровать, они довели Украину, Россию, вот до такого состояния. Поэтому сейчас идет проверка на вшивость. Вот кто до сих пор продолжает быть паразитами, думает, что кто-то там к ним придет, не рассчитывайте, только вы сами. Поэтому сейчас нужно работать. Спасибо вам большое, Людмилочка. Поэтому сегодня время пришло для развития. Не ждите, пока придет, там, закончится война, мы никому не нужны. Вы никому не нужны. Запомните, слабые никому не нужны. Нужны работающие, нужны рабы э, для тех, кто там использует. Или же вы сами простраиваете свои цели, управляете своей жизнью и строите бизнес. Только через бизнес можно себя как личность простроить. Все остальное это ну, тоже можно, конечно, у каждого там разные есть работы, служение людям через какой-то другой вид деятельности. Но Простроить себя как личность, выполнить миссию свою, это проходить через трудности и больше помогать людям. А это бизнес. А бизнес — это нелегко. Поэтому люди, людям проще обсуждать, чужа, чужие, считать чужие деньги и светить своим жлобством. То, что делаю часто в комментариях. Особенно мне нравится, как на Facebook. Я вам там в сторис. Почитайте. Сегодня сторис. Я там скриншоты заскринила. Те, которые пишут благодарности, результаты из курса, которые люди проходят. И вот эти вот специально заскриншотила этих вот паразитов, жлобов. То есть люди, которые присасываются, делать не хотят, они транслируют свою злобу, у них это болит, и они пытаются вылить на вас, вот если про хамов спросили. Поэтому с такими хамами нужно ставить их на место. Но нужно конкретику, чтобы я понимала, могла вам дать рекомендацию. Дело в том, что мир так устроен. Есть сильные и слабые. Понимаете? Естественный отбор. И пришло время вот этого естественного отбора. Людей слишком много на этой планете. Особенно бездельников, паразитов. И если в обычном мире волк догоняет больную косулю, то он ее съедает. А в нашем социальном мире мы у нас есть куча социальных программ, которые люди прилипают к этим социальным программам и особо-то не, не хотят развиваться. Одни вытаскивают себя из тяжелых болезней и становятся вот, вот, примером для других, а другие присасываются. И я, я в этом тоже не, не исключение. У меня есть пенсия. Я вот сейчас живу в Англии. Я заявила о том, что у меня пенсия. Мне не платят пособие, Поэтому я работаю. Надо было, надо было не говорить, говорят. Но я знаю, что рано или поздно будет общая программа, и потом ты будешь должен. Зачем? Пока я могу, я работаю. Как могу, как, как могу, помогаю людям, делаю свою, делаю свою профессию и вам помогаю. Бесплатно, платно. Была дискуссия, нужно ли сейчас менять название улиц? Это... Как вам сказать, вопрос выкачки денег и закопать их. Придет время, можно их убрать, но можно и сейчас. Опять же, какие деньги сейчас уходят на эти улицы? Как это? Это обман людей, я считаю. Это мое мнение. Это обман людей. Потому что те, кто стояли эти улицы, они что, кому-то мешали? Сейчас вон коррупцию пытаются... Вскрыть, и там бегают эти депутаты. Уже так пошло. У нас. Понимаете, в Украину, вот если мы про Украину говорим, да, Украину тогда будет уважать, когда люди будут умные и сильные, и власть будет сильная, и люди будут адекватные. Нас считают за инфантилов недоразвитых. Но это надо признать. У России тоже самое. Россия, хоть и большая, но она этих территорий там нахватала, и у власти стоят дебилы. У нас свои добилы, там свои добилы. Мы отсталые государства, к сожалению. Вот. Но Россию сейчас, ну, то, то, что я слышу, я предаю то, что я слышу и то, что мне ложится. Россию сейчас ослабляют или обнуляют об нас. Поэтому не ожидайте, что придут вам деньги, план маршала. Да, это красиво звучит, поэтому не расслабляйтесь. Сделайте сейчас. Завтра жизни может не быть. А трезвомыслящие люди понимают что просто так деньги не вкладываются вот такие дела все я пойду перекушу потом выйду в эфир готовьте вопросы угу. можно вопросы по отношениям можно про, про здоровье все что угодно поделюсь своим опытом и расскажу а пока у нас была э, почему не нужно беспокоиться когда нет света, переключить свое внимание. И было, как вставать с той ноги. Вот две, два алимента. Ну, а все остальные, это уже были промежуточные. Через полчасика выйду снова.